Тихо, давай засниму. Это давай. давай, тихо, тихо, давай я засниму. Пусть еще, Пусть еще, Пусть еще что-то Я поставила запись, пусть еще что-нибудь скажу. Я Тихо, сейчас еще расскажи. Тихо. Как тебе? Сейчас. Даааа. Ты снимаешь? Да. Говори, вороны. Это фах, Да ты вырубите! Да кто там врубает это? Вырубите, пожалуйста. Но они дауны. Они дауны. Дауны. Анну дауны. Алон дауны. Алондауны. Она скажет то, что мой аутисты уже. Алоне да. Вороны, аутисты. Аланы атисты. Нет, аутисты. Аутисты. А давайте теперь все вместе. Вороны аутисты. Алоны аутисты. Вы слышали сами? Да блин, пусть твой брат поматерится. Пусть он скажет, что мы это. Как там? А почему это вот Я я я я рядом слышала Батю, у меня такое чувство, как будто стоит. А ты без наушников? Я с наушниками. Не не я про я про Маша. Я с наушниками. Ну так вот садись. Ну так вот пусть. Скажи самому брату сказать, если больно. Что сказать? Бор Борода еб** ты А он учишься Хорошо, давай следующее Следующее на запись включено У меня щас память засорится Давай, Скажи, пожалуйста Да тихо, дай Тихо, тихо, тихо, тихо, кто без наушников там? Ни, давай Да у них Скажи, пожалуйста, а, мать, но потом не говори. Скажи, пожалуйста, вороны... Обанутые. Yeah. Нет, да, это не считалось. Давай нормально. Ja YES На, нормально надо. Давай по новой. Давай нормально. Вороны, обанутые. Я вошла. Все, так нельзя говорить. Я вошел. <плодисмент> угу. Я пошел. Угу. А сейчас, щас, я сейчас, сейчас мы заезд дам. проедем и скажем. Дай, Дай сейчас. Дай. Я доиграю и дам.